И перед началом этого видео я хотел сказать, что я, когда снимал, был болен, даже сейчас немного болею. Как делишки-ребятишки, с вами Ашиммит, это у нас и Майнкрафт, природные приключения, вот, да. И это у нас, наверное, уже десятая серия, да, и поэтому я хочу поздравиться на Голема, вот. И проверить, надо именно Голема изучить или что, вот, поэтому я сейчас, ну, я посчитал, сколько это железо выйдет, и я еще закончил в пещере, немного там развивался, и поэтому у меня тут а, немного много реалмидовых слитков. вода, И поэтому я сейчас возьму, скрафчу 4 блока. Мне, мне надо 4 блока вот для колема насколько я правильно посчитал я, что, я еще умею считать далее давайте поставим ее кстати где-то даже в законе ладно вот здесь поставлю и раз два три четыре да все правильно у меня осталось тыкву эм Осталось просто пожить, пока где-то появится она. Вот. А, я еще пока что собираюсь здесь. Все. Вот. И поэтому, кстати, э, я еще сделал вот этот кристалл. Он для исцеления. Вот посмотрите на мо хп. И все. Хп. Э, теперь у меня опять. То есть я могу даже вот так вот биться и исцелять себе. Теперь мне никто не страшен. Кто, по крайней мере... Не хотя бы одну хп оставляет вот а если все значит тогда мне страшно подходить вот, да. и сейчас я соберу все то что можно собрать так вот я все пособирал и мне осталось собрать а, ну, кстати я точнее хотел проверить или они будут есть это уда это хорошо я вас вроде как недавно кормил тогда сейчас еще возьму ням да. у вас все больше и больше так так так так так так иди сюда а, ладно. все, теперь точно всех и теперь хвас и тогда по логике по логике, по логике, я могу взять даже э, обычную вот эту семена сини... пшеницы, вот и вас вот так вот. Я тут вспомнил, я сделаю сейчас быстренько вот так. О, что? Прикольно вот так вот и сделаю вот так вот потому что мне надо блин вы что не так теперь я сделаю вот так вот и вот сюда поставлю все теперь я могу посмотреть ух ты ладно мне надо мне надо мне надо поспать а в принципе в принципе еще посмотрю что у нас будет за луна вот и если повезет я тогда убил таки на паука а он даже есть так что если что еще раз убит и голова должна выпасти и это у нас ухты вроде как у меня нет вот такого так да мне надо чернила и листочки так поэтому мы берем где у нас че че че че чернильный мешок и листочки надо сделать с помощью тростника Оп. И, блин, что то не получилось опа и все теперь х Берем вот это, вот это, вот это, вот это. И все теперь должно упалу чита. Это у нас что? Луна убывающая. Надо еще пожать, пока она здесь будет, потом верно там. Вот, да. Ух ты, скелет, сейчас битва. Шю, шу, шу, фю. Блин. Нет, не надо вот это надеть. Я подумал, что вылетел, вылетел. Вот и все. Так, ну я еще подожду, да. Короче, и Луну не получилось из изучить, когда она была там, а выходила там. Вот. Ну Но... не сильно как-то это. Мне все равно. Типа на это, что Луна не изучилась второй раз. Может, она и не должна изучиться второй раз. Вот. И сейчас я... Я что я? Я возьму тыкву, которая там выросла. Вот. Так, а вроде как быстрее нужно, чем но нет. Нам надо поставить и изучить, насколько я сам все правильно понял. В смысле? Это не то. Нет, это то. Я все знаю. Вот, все. Теперь ты мой. Хм. Так. Эм... Ну тут э, я не знаю, что делать. Но я из... изучил Галема. Соб что? мозг в банке? Ну, у меня есть мозг. Я могу написать банка и поместить мозг. Ну, это как-то бессмысленно. Вот. Но вы можете написать, что мне именно изучать. Вот нам для этого надо э, стоп не показалось и нам надо теория романтии стоп так опять надо попройтись вот так вот, или что что тебя не так так ну а какая у нас теория теория нулевая а точно нам для теории надо просто сидеть и изучать вот и ну получается да поэтому я сейчас закрою двери и буду изучать может еще листочки сделаю. Но нет Хотя давайте еще один сад потрачу на листочки и все у меня там еще в столе должны быть сколько времени пройдет капец так почти. А как мне аура ну ладно просто будем вот так вот сюда нажимать я вот полистал полистал и, и подумал ну, если тут есть э, стол и вот это, тогда мне надо взять вот так вот и переместить вот сюда. Mm. Я, я маленький день. Вот. Как надо изучать. Так, блин, у меня где-то сверху была. Насколько я знаю. Да. Вот и первый уровень. Стоп, а почему у меня, ладно. Э -э -э вот да, у меня первый уровень, и поэтому мне надо, что тут, мне надо на рост. И для этого у меня вот здесь нет. Стоп. Это у нас Так и э, перманентиум или как он там у нас? Это у нас? Это у нас? Вот так да, только? Нет, стоп. Это у нас? Вот секунду, вот она. Нет, не вот. Так и э, пишем вот так. Вот это у нас что-то. Они чё издеваются? Как мне посмотреть-то? А, точно то, что она не смотрится. Блин. ё -моё. И что мне делать? Ладно. И тогда надо что то другое искать. Короче, я нашел, и для этого нам надо железо. Сейчас я посмотрю, или это правильно. И, ой, ну так тоже можно. Все равно у нас ничего не заберут, если я на, на этом скрафчу. Поп, -оп -оп -оп, -оп, оп оп оп И это нам не то. Блин. А если мы скрафтим? Кстати, да, нам надо два сундука, поэтому вот так вот и раз, два. Это мы сделаем вот так вот. И поставлю один вот сюда. Второй что на нем. Окей. Пока что все. Окей. Логиченько. Вот. И поэтому я делаю вот. Так, вот и вот э... есть воронка так теперь к нам она вот что это такое так ладно э, теперь, э, теперь теперь теперь теперь подождите-ка так тогда получается все нет нам надо поставить и изучить да. Так, ну все получается. Это я изучил э, любой зачарованный предмет. Шлковое касание удачи. Ну тут посложнее, поэтому не изучим. Вот тут я пока что не понимаю, как меняется липкий огненный снаряд. И получается не надо это. Да, сложно. Обмен. Это вот интересно насчет обмена. Если... А, блин, я уже забыл. Короче, давайте-ка мы сейчас попробуем сделать типа вот такие вот генераторы. Ну, алмазного вряд ли я сделаю. А вот э, похожие, например... Э, секунду. Вот э, железный могу попробовать сделать только это намного надо примерно два стака железа вот и поэтому сложно немного ну короче попробую вот да если что то пойду в шахту да я пошел в шахту еще немного добыл но оказалось что не надо так много Я чуть пересчитал хотела бы даже столько э, вот и бумагу сюда положу так мне надо мне надо сундук новый и даже два может или один два будет знаете зачем просто этот генератор к мне, прикольный, но он не будет просто так выдавать ресурсы вот. В ресурсы будет внутри, а залезть никак. И поэтому надо будет сделать вот такую вот систему. Так, чтоб нигде не мешалось. Ты чувствуешь на месте. Так, ну чтоб нигде не мешалось, думаю, построить здесь. Нигде ж нигде не мешает. Раз, два. Потом ставим вот это. И вот вот это вот видите зайти не могу ну а по вот этому оно должно сейчас подождем немножко и три 3... а, ну там она каждую минуту поэтому немного долго ждать но она работает я знаю вот вот видите поэтому я сейчас что я я могу я могу я могу много чего я могу но я поставлю на паузу потому что я не знаю что вот и короче я захожу вот сюда потому вот сюда и вижу вот это ну, потому что конечно все взял все кристаллы вот поэтому завершаем были у меня кристаллы попали Обидно. Ну ладно. Сейчас будем опять изучать получать новые кристаллы, как вот этот. Нам надо алхимия, теория. У тогда сейчас будем вот это. Так, мне надо какие-то две латунные пластина. Вот и много чего другого, чтобы. Эм, это же, ё-моё, ладно, тогда я положу все кристаллы. Тут за тигеля значит надо порошок, то есть. точнее вот, э, э, вот этот порошок, а мне немного сложно делать, хоть он и легко делается. Mm -hmm. Так, нам надо рестолум, э, рестолум есть, и нам надо, что надо, нам, блин, по чему уже, после рестолума у нас идет низкая, ой, низкая кримия, вот, низко, а где? Вот. И осталось стрельбых любых кризис, Ну, давайте это будет вот этот один, потом вот этот один, и вот и, э, э, этот один. Теперь х, делаем все вот здесь, потому что я не помню, где надо это все делать. Вот. И поэтому я его буду делать здесь. Куда мне он улетела, Улетели. Так, теперь нам надо котел сделать, и для этого надо железо. Вот. И поэтому мы сейчас делаем... Вот, а, ну так. Да. теперь х, мы делаем котел. И теперь х, ставим МАГИЯ! радуемся о жизни кстати мне вот интересно сколько у нас там железа сейчас и у нас здесь железо стак ну вот видите это быстрее чем какую-то шахту и сразу переплавленная получаем вот и я думаю что вот я сказать, крафтил. далее нам надо Заходим, вот. что это у нас было? Это у нас алхимия. Теперь мы делаем латуни из... Стр... Ага. Сейчас мы будем делать инструменты, потому что я не знаю, как по-другому их делать. Ну, как... Короче, ладно. Сделаем вот так вот. Так, короче, и нам надо дали... Что нам надо? Палочки. Для палочек надо дерево, а у меня все ресурсы вот здесь. Вот. И поэтому я сейчас заберу их. У меня есть уже палочки с деревом. Но палочек явно надо будет побольше. Вот. И я не думаю, что нам надо столько прям инструментов. Я думал, по 8 штучек хватит. И мне вот интересно, есть разница, если я топор скрафчу, и кирку 8, а так 8. Я понял. Теперь э, мы это все делаем сюда. Ой, нет, ты чё, обалдел? Мне вот эту кирку похвали. Ты... Кыш отсюда. Чтоб не видел так все теперь собираю ее, и мне надо много железа так ой ладно теперь я могу спокойно сделать вот так вот раз а ну на будущее короче сделал себе уже вот Теперь мне надо э, печка и булыжник, ага, мне осталось просто печку сделать, я надеюсь, а нет, мне надо еще на том верстаку делать, блин, ладно, да. э, мы идем спускаемся вниз потому что на обычном нельзя его скрафтить, э, делаем вот так вот, ой, или а, все верно. Потом вот так вот, потом вот это вот сюда, сюда. Потом мы берем вот это и вот так вот обкруживаем. у нас готова половильная эссенция. И все получается. Так, теперь жду Аж... эм... доска из серебряного дерева трубы для санкции банка и бирки мне это обязательно делать поездтика после да ухты ты ух ты прикольно опять что-то изучал чу это такое магическая конструкция и где тут магия разгорела Ух ты, так тут почитать можно. Вот вторая страница. Я вот думаю, я пока что на этом закончу. вот. И вы можете выбрать, что мне изучать. Именно на что мне надо опираться изначально. Потому что у меня везде под 40%. А что было типа 100%, надо именно только это и изучать. Ну, чтобы быстрее было. И поэтому вы можете написать в комментариях, что мне изучать. Там э, основы, романтия, алхимия, изобретение, наполнение, устройств Короче, вот, да. И я буду это изучать. А вы можете посмотреть видео справа или слева. Всем пока-пока.